Ребят, всем привет! Давно с вами не виделись. Сегодня мы с вами едим роллы. Mm. Недостаточно. Ребят, ну что, всем привет! Я очень рада вас видеть на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня мы с вами едим роллы. Мы не виделись 150 лет. Ну, где-то около этого. Давайте поедим. Mm. Я очень голодная. Очень вкусно. Короче, ребята, у меня новости. Помните, я вам говорила про то, что я хочу собаку? Пишите в своих комментариях, как вы думаете, завела-не завела. Барабанная дробь. Да, у нас появилась собака. Я думаю, что в следующих видео... Я вам обязательно ее покажу. Его. Это мальчик. Его зовут Чарли. Как думаете, какую породу я завела? Роллы вкусные, свежие. Только их привезли. Сейчас я вам расскажу. В общем, очень долго думала, около, наверное, нескольких месяцев, но сначала это было, знаете, как типа навязчивая идея, хочу собаку, потом стала смотреть породы, ну, короче, я к этому прям подходила. Ну, и в один прекрасный день мы съездили посмотреть заводчиц и все. Я уже поняла, что ну, назад пути нет точно. Я хочу собаку. Mm. Честно вам скажу, что для меня первые дни было прям тяжело. То есть я думала, зачем мне это надо. Зачем мы, в принципе, звери? Потому что это такая ответственность. М -м -м. Вкусно, с острым соусом. Но... Прошло уже где-то ну, больше недели. Мы живем с ним вместе. Я очень рада, что решилась. Он, конечно, еще маленький и боится гулять на улице. Ему сейчас... Он родился 22 мая, ему сейчас будет полгода. Но... Он жил у заводчица, не видел улицы, ну такой городской, да? С машинами. И ему страшно. Но когда это все пройдет. Это вообще будет кайф. Сейчас еще какая такая погода. Холодно. Ноябрь. И думаю, что самое лучшее это будет летом. Вкусные, ребят, роллы. Такие взяла. Ближайшую доставку у дома. Короче, поздравьте меня. У меня появился друг. Новый. У нас еще живет кошка. Ну, кто ну, смотрел видео мои раньше, знают, что у меня есть кошка. Зовут ее Соня. И это была проблема. И сейчас как бы они вроде бы дружат, но, но они не не прям такие best friends. Она его терпит. Он к ней лезет. Но я очень надеюсь, что и взаимоотношения наладится. В принципе, предпосылки к этому есть. То есть она не прямо его сильно ненавидит. Просто, знаете, он к ней лезет пощиняче. Типа, давай играть, давай играть. А она это воспринимает как некую агрессию. Mm. Но я думаю, что со временем она поймет, то, что он ничего плохого не хочет, и они будут играть. Потому что уже она на него меньше шипит и, знаете, может бить лапой, но не сильно, ну, как бы так, без когтей, что говорит, в принципе, о ее, ну, таких добрых, о... недобрых намерениях, то, что она прям не совсем его ненавидит. Ребят... Я очень соскучилась по мукбангу. Эти просто недели были для меня ну, тяжелыми морально, потому что мы ездили сначала, вы смотрели, потом думали о том, забирать, не забирать, потом решили забирать. Все вот эти покупки, приготовления, и я просто... Ну, не знаю, на мукбангу прям не, не было сил. Вот, сейчас возвращаюсь в строй. Решила с роллов Потому что Быстро, вкусно, удобно Заказала, не паришься Знаете, было прям такое чувство, что Я типа не знаю Что мне заказать Первые дни, когда он у нас появился Я вообще в принципе не ела Переживала Переживал, как я пойду на работу. Оставлю его дома с мужем одного. Ай-яй-яй. Знаете, были... Знаете, были сильные муки совести. Что вот я его купила, а потом я иду на работу, и вот он один дома. Ну, в общем, такого плана. Но... Как я поняла, многие люди оставляют, до да, своих животных, и ничего страшного. И он, как когда нас нет дома, просто спит. Ну, это удивительно, потому что мы с ним проводим просто полностью день. И выходной день, и я просто, если честно, жду не дождусь, когда наступит лето. Чтобы с ним куда-нибудь поехать. Потому что собака такой породы что у него нет подшерстка. И зимой ему холодно. Ну и в принципе, долго гулять ему не очень комфортно. Поэтому я очень жду начала э, вкусной шапки. Как сделаем. Ой. В общем, я, я очень жду начала весны, чтобы мы с ним активничали. Ребят, я бы, конечно, вам его показала, но он сейчас спит, поэтому обязательно покажу в следующем видео. Если вам интересно, возможно стоит снять что-то про щенка, как вот с кошкой не познакомились. Что я использовала, да, когда только он пришел к нам в наш дом, какие-то, может быть, хитрости, потому что я очень много читала, очень много изучала, там не знаю про психологию собак и про все про все. Mm -hmm. Ребят, я села, сразу накинулась на роллы. Было очень голодная. Наверное, съем еще одну. И на этом все, потому что здесь было 48 штук. Сколько я съела? Два-четыре. Угу, Ровно половину. Моя кошка ломится. Видимо, чувствует запах. Ровно неплохие. Ребят, пишите в комментариях, что снять в следующем видео. У меня, правда, как-то сейчас идей не особо много. Поэтому буду рада. Комментариям я помню, что писали про худоги. доги Um, да, можно снять худоги, я об этом думаю, просто я не очень хочу. Тут недавно мы гуляли в парке, я вот поела и такая, блин, надо было снять, а я типа поела и все наелась. Вот поэтому пишите, если есть какие-то варианты, не знаю, может шоколад, пончики, потому что мне в принципе сейчас вообще было, честно вам скажу, просто неделя сумасшедшая, прям некогда было снимать, просто постоянно смотрела на собаку. Все 24 часа. <как> ну что, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю. Всем пока, и жду ваших предложений в комментариях. Скоро увидимся. О, как я объехался. Сейчас все убирать. Поехал утром. По